Стас Костюшкин, «Женщина, я не танцую». Напишите в комментариях, как вы относитесь вот к такому, я не знаю, что это даже. Понятно, что это жесткая попса, с этим все понятно, да. Понятно, что Стас Костюшкин, ну, как бы не является каким-то суперкрутым вокалистом, и а, никогда он себя таковым так... У меня закончился эфир в Инстаграме. сейчас, вы знаете, я здесь его присохраню, пожалуй, если вы не против. Далее мы его сейчас сохраним. Ну, смотрите, то есть Стас Костюшкин никогда не позиционировал себя как там крутой вокалист и так далее. Но человеку вроде как уже немало лет. А, и я не знаю даже, вот меня это все улыбает. Напишите, улыбает ли это вас? Ну, в общем, плюс-минус у него вот все в этом стиле, все в этом стиле. И будет финал интересный. Сейчас я вам его поставлю, этот интересный финальчик. Сейчас одну секундочку. Мы его опубликуем. Наш эфирчик здесь. Будет... Ну вот он тут всю песню как бы вот в таком стиле поет. Что-то пританцовывает. Но в конце происходит нечто необыкновенное. Ну тут, э, да, рэпчик пошел. Как вам такой финал? Нет, Стас Костюшкин, конечно, в прекрасной физической форме. В его-то годы. Вот э, скажите, как вы относитесь к такому фарсу? Вот как вы считаете, негоже взрослому мужчине плясать с обнаженным торсом, поливать себя водой из бутылки? Или это как бы нормально и окей? Интересно ваше мнение? А я вам расскажу пока историю, пока вы мне пишете: Я в подростковом возрасте, ну там, в школьные годы, ходила на концерт. Это чай вдвоем, они приезжали в наш город. И я тогда особо, ну, там, может быть, знала пару песенных. Но настолько был крутой концерт, настолько они классно вообще отработали, все в зал был в восторге. Мы, конечно, с подружкой влюбились в одно мгновение в них прорвались за кулисы. вот, И да, прорвались за кулисы, в гримерку взяли автограф, пообщались, там, пообнимались с ними. Ну, я прям помню очень хорошо этот момент, эту гримерочку много девчонок, и они такие, знаете, были молодые, так зеленые, утопали, не знаю, в нашем внимание в нашей любви, ну, все было, конечно, в рамках приличия исключительно, но это было, конечно, занято. На самом деле я очень часто ходила вот в школьные годы на концерты артистов, и в тот момент я занималась балетом, как раз вот в филармонии, я знала все ходы, короче, куда надо идти и как надо прорываться. И, конечно, тогда у артистов не было такой крутой охраны, как сейчас, да, и вот этих всех там технологий, рации и так далее, то есть можно было спокойно прорваться, ну, плюс я знала и в актеров, но в общем, как бы я очень часто прорывалась, и у меня много фоток с тех времен с артистами, ну таких напечатанных еще тогда не было этих э, телефонов и так далее, но э, вы мне не особо, я вообще эту музыку первый раз в жизни услышал, ну вот да, как бы бывает и такое, бывает и такое, но э, вот у него вот это очень караоче, ну вот здесь вы видите, да, там еще какие-то песни я их не слушала, но тем не менее вот бывает, бывает и такое. Никакого желания на полуголого мужика смотреть нету. Но как бы да, вот.